Всем привет! Так, ну, это очередное воскресное видео. Вообще, я типа стараюсь снимать... Ну, не снимать, точнее, а выпускать раз в неделю. В воскресенье обычно это происходит. Либо в субботу, как пойдет. Значит, что перед началом видео? Если тебе не лень, подключи, пожалуйста, VPN. Это поможет мне. Вы почти заработали 2 доллара. Еее! Ну, как бы изначально я знала, что <laughs> это мне тем не поможет. Но, тем не менее, да, ценю ваш труд, всех людей, которые стараются. Следующий момент. Подписывайтесь на соцсети, они все есть в описании, какие, какие вам нравятся, где вам удобнее. Поэтому, в принципе, буду рада вас видеть. А что еще? перед началом, да? Ну, там, типа, подписаться, поставить лайк, тоже было бы неплохо, для вас мелочь, для меня приятно, и нас почти уже 1700. Не знаю, что произошло, может быть, вам контент не так нравится, как раньше нравился, Или потому что раньше я больше страдала, типа, ну, потому что, когда я делала визу, вот это вот поступление, там было все сложно. Короче, напишите, что произошло. Потому что... Как-то что-то медленно у нас с вами пошел рост. Ну, конечно, главное не количество, а качество. Вот. И на следующей неделе... Ой, не на следующей. Через неделю у нас будет встреча с подписчиками. Первая, ну вторая, да, уже вторая встреча, посмотрим, кто придет, сколько человек придет и так далее, и потом еще в марте будет. А, и еще, в последнее время часто получаю э, сообщения, типа, Алина, было бы классно, если бы ты больше записывала лайв-контент, и бла-бла-бла. Еще раз, для тех, кто не все мои видео смотрел, потому что я очень часто, мне кажется, об этом говорила, мой телефон тупой. Он не записывает звук. Поэтому э, все видео, которые вы видите, где я что-то говорю, показываю или рассказываю, то вероятнее всего это видео записано на iPad. iPad я не всегда с собой таскаю, поэтому как бы, собственно, вот так. Если у меня с собой iPad, тогда, наверное, я могу что-то записать. Эту проблему я тоже очень сильно бы хотела решить. Но пока что это не приоритет и, наверное, ну я сильно надеюсь, что мне получится ее решить к лету. Ну или если прям сильно вообще что-то такое из ряда воно выходящее произойдет, то было бы классно, если бы она решилась, типа, весной. Ну, короче, посмотрим. Итак, долгожданное видео. Многие спрашивали, какими приложениями я пользуюсь, находясь в Корее. Да. Ну, в целом, да. Я, если честно, даже не знаю, что вам именно показать. Во-первых, наверное, сейчас будет запись экрана, чтобы я рассказала, показала и так далее, и тому подобное. Значит, вот так выглядит мой экран. Значит, на главной странице у меня фотографии, камера, настройки, будильник, телеграм, еще одна сеть, еще одна сеть. Да, и YouTube, естественно. Два переводчика я пользуюсь в приоритете. У меня Нейвер и вот, собственно, да, Never. Потому что это, ну, я считаю, что это лучший словарь русско-корейский, мне кажется. Ну, и Google-переводчик. Google-переводчик, иногда, если что-то странное, мне кажется, ну, короче, или мне лень вот так вот, знаете, переводить, то я могу и Google-переводчиком попользоваться. Но вообще не советую, типа, если вы не очень хорошо знаете... Корейский, пользоваться google переводчиком. Дальше у меня есть обычная панель типа звонки, сафари, СМСки и каток. Вот да, каток, но его я открывать не буду там, потому что сообщение. Раньше на месте катока вот здесь, да, вот здесь. Там раньше стоял ВК, но сейчас это не в приоритете, поэтому я его не использую. Идем дальше. Ну и собственно у меня есть этот вот как это называется? Сейчас я открою. Мне кажется, вот Colors, Wicked и так далее. Прикольное приложение. Мне нравится. Если так вот смахнуть, то здесь будет, естественно... Ну, все стандартное, да? Раньше я пользовалась еще приложением... Тут вот можно посмотреть, что у меня больше всего, да? Типа я юзаю. Раньше я пользовалась приложением для... Как это называется? Блин, забыла, воздух хороший или плохой, но... Сейчас, секунду. Либо из-за либо это изначально. Как бы так было, но я не замечала. Сейчас у меня, в принципе, это все дает iPhone. Например, мы смотрим вот Сеул, плюс 3 градуса. Тут написано «Напым». Ну, у меня телефон на корейском переведен. на пым это значит «плохой воздух». Понятно? Да, «Путон» обычный, все нормально, «Напым». Плохой, и есть еще, да, хуже, например. И тут написано это и оде и Сиган, куда то да Короче, по сравн... в это же время, по сравнению со вчера, еще хуже, короче, воздух. Вот оно, вот так вот. Ну, как бы зелененькое, это еще, вообще-то, ок. Потому что иногда оно красное, вообще все. Вот. То есть, в принципе, мне этого достаточно, как бы. Я use, ну, То есть, то приложение я просто удалила, у меня еще памяти не хватает. Двигаемся дальше. Что у меня есть дальше? Дальше у меня есть Piknet 2K, когда-то еще давно в России я его скачала. Это приложение для... Ну, это не то, чтобы приложение, которое мне помогает жить в Корее, просто это приложение, которое... Во-первых, никто мне ни за какую рекламу не платил, к сожалению. Например, я хочу, типа, сделать как это называется, отредактировать фотокарточку. И тут очень много классных пресетов. Будем это так называть. Далее, что у меня здесь есть? Токсо. Ну, токсо это книги, чтение. Фигня у меня есть. Тут у меня файлы, Mail, Gmail и VK. Тинькофф, дальше App Store, какао мэп, какао Чихачоль. Короче, зачем мне какао мэп и какао Чихачоль? Во-первых, какао мэп, мне, ну, из тех других, есть еще там NeverMap, Google GoogleMap и так далее, там подобное. Блин, я надеюсь, что записывается здесь. Мне в целом больше всего нравится КакаоMap. Например, я хочу там поехать вот там, вот сюда, на эту станцию. Я такая, погнали, вот он такой. Вот это, например, моя ближайшая станция. Да, и вот он мне такой показывает, и здесь есть такая, я уже рассказывала про эту приколюху, типа, вот я такая иду, Quick трансфер, это самый, короче, вы туда встаете, там в корейском метро есть такие штучки, написано 1, 2, 1, 3, 1 и так далее, и так далее, и тому подобное, и типа, если вы зайдете в вагон на вот этой штуке, тогда вы быстрее выйдете, ну, короче, вход будет ближе. Зачем тогда мне какао тихачой? Какао-метро, да, потому что, например, по какао-метро я смотрю, когда последний поезд. Например, мне нужно от йон по да, отправление до моей станции. И я такая смотрю, Мадимак Таги, типа Last train, последний автопоезд. И он мне показывает 22.58, воскресенье последний, ну, то есть, если я отсюда до отсюда хочу уехать, то мне нужно в метро зайти до 22.58. Я по нему не езжу, я только проверяю, типа, поезда. Ну, мой налог, потому что я работаю, я преподаю корейский язык и плачу налоги через приложение «Мой налог». Так, моему тут понятно, как бы мои заметки. Дальше музыка, я пользуюсь Apple Music. Короче, тут вообще такая ситуация. Apple Music у меня вообще не мой, а моей подруге. Она мне дала доступ к семейной, типа. Поэтому вот так. Дальше. Что у меня по приложениям? Блин, вот я не знаю, конечно, как вот так открывать. Ну, э, давайте я все не буду открывать, просто вот покажу. Ну, или вот сейчас вот так, да, например. Приложение, вот, это, типа, моя, ну, короче, мой студенческий билет, но я просто сделала скрин, поэтому оно не выгружено. Дальше мы все посмотрели. Альба Это приложение по поиску работы, подро... точнее, не работы, а подработки. На ваше здоровье. Блин, второе уже видела разговорное, надо будет следующее, наверное, типа ряд... реально влогом снять, хотя вчера у меня такой тузоводичный день был, но я ничего не сняла, потому что нет смысла, было. ну iPad я с собой не брала, чтобы его никто не стырил, потому что я была на Итэвоне, а районы, где много иностранцев, такие как Honda и Итэвон, туда лучше осторожно, короче, ходить, потому что где есть иностранцы, там могут украсть у тебя вещи. Иностранцы, да, потому что корейцы ты типа оставляешь, что корейцы воруют только велосипеды почему-то. <coughs> Альба, короче, вот это вот, где пчелка, вот это вот, да, приложение. Оно искать подработку. Ну, просто я такая прикидываю, потому что со следующего месяца я могу взять разрешение и работать. Вокнет то же самое приложение для поиска подработки. Дальше тут все как обычно это я все рассказала. Купанк. Ну, купанк везде вообще никак. Купанк это супер классный сервис. Ты такой туда заходишь и заказываешь все, что хочешь. И они тебе привозят там. Я плачу 4000 вон за, <coughs> за то, чтобы они мне, типа, привез, привозили быстрее. Вот, например, там то, что я вот заказывала, да. Там можно посмотреть там вот это вот всякое такое я заказывала, тут вот я заказываю, короче, я заказываю все, от продуктов, продукты, фрукты, воду, туалетную бумагу, вообще все, короче, у меня есть корзина, конечно, много чего хочу, вот я такая, там, вот это, вот это хочу, даже кофе машина у меня здесь есть, и вот это, короче, хочу, да не получу, обожаю, купанк, просто пушка, реально, они привозят на следующий день. Так, идем дальше. Блин, надеюсь, что записывается. Будет вечер жака. Ну, Telegram понятно. Файл... Hananehen это банк... Короче, у меня карточка от Hananehen, э, вот этого банка. Поэтому я туда захожу и могу посмотреть, перевести и так далее. По сравнению с Tinko, вообще не с Tinko даже, а по сравнению с нашими русскими приложениями, это вообще помойка. Там вообще ничего не логично. Ну, я не знаю, может, конечно, для корейцев это логично. Для меня я такая, а можно как-то упростить? потому что у нас все просто в этом плане. Кад-стори у меня есть, не то чтобы сильно часто юзую, но иногда, если что-то хочу там подрезать или еще что-то. E9Pay, это у меня есть отдельное видео на бусте, YouTube почему-то его нет. Ну, короче, оно в открытом доступе, закреплено у меня в Телеграме, <coughs> как я перевожу деньги из России в Корею. А, оно на бусте, но оно открыто, типа бесплатно его можно посмотреть, поэтому посмотрите с там. е 9 pay да? для того, чтобы получать деньги. Дальше, ну, Gmail, понятно, Google, понятно, еще одна сеть. Мой МТС. Ну, я закидываю деньги на свою карточку. У меня там самый простой тариф, я на самый легкий перешла, чтобы это... Переводы. Я перевожу через корону, тоже там можете посмотреть в закрепе, вас перекинет на бусти, и там я все пошагово объяснила, как я перевожу деньги из России в Корею. Ну, и вот, и все, получается, YouTube. И YouTube чудил а ну творческая студия ютуба понятно потому что я как будто бы ютубер. вот и все так вот мои приложения закончились можно сказать не знаю насколько это было вам полезно и интересно я вот юзаю такие приложения выпьем за здоровье еще раз это кофе вот поэтому блин следующее видео обещаю будет стопроц какое то с видами кореи Спасибо. С видами Кореи и так далее, там подобное. Но я постараюсь, потому что это нужно тащить. Либо нужен человек, который может... Так, либо нужен человек, у которого записывает телефон со звуком и просить его, чтобы он все типа, вот это вот снял, а потом мне перекинул. Я так тоже иногда делаю. Либо идти с айпадом вот так вот. Ну, блин, ребят, потерпите, я сама, меня тоже бесит, я тоже хочу такая, типа, знаете, вот эти вот всякие, 24 часа говорю на корейском, там, типа, бла-бла-бла, би-би-би, -бла -бла, но пока нет возможности, вот. Поэтому, если вы досмотрели до этого момента, надеюсь, вам было полезно и интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, просто, а чего вы лайки не ставите, типа, почему? Если, короче, найдется такой человек, который захочет мне это объяснить, и рассказать, Забывайте или просто не ходили или лень. И я такая, 826 человек в Телеграме, это значит, что супер лояльная, супер поддерживающая аудитория. Но при всем при этом, как бы, если бы даже хотя бы из них половину бы поставила, у меня бы уже миллиард тысяч человек было бы. Ну, короче, это какие-то такие, знаете, риторический вопрос. Не знаю. Просто мне непонятно, это я что-то не так делаю или просто людям лень? Ну, я понимаю, почему люди не включают VPN. Я бы тоже, наверное, вряд ли его включала. Потому что, ну, это слишком. Это, наверное, вот я знаю, что тут же VPN включают мои друзья, потому что они такие, Линочка, мы тебе поможем. Я такая, да не то, чтобы это мне сильно поможет. Поэтому, как бы, видимо, мне нужно начинать делать субтитры другого на английском или говорить на корейском. Не знаю, короче, ничего. В общем, ладно, всем спасибо, что выслушали. Там, типа, все сделайте, подписывайтесь, куда хотите. Всем пока!